Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Пять человек задержаны в разных городах Грузии по обвинению в членстве в воровском мире и обращении к вору в законе. Задержания прошли в Тбилиси, Кутаиси, Зистофонии и Терджиле. Возраст обвиняемых – от 40 до 55 лет. Как установило следствие, После финансовых разногласий по поводу 50 тысяч лари, 16 тысяч долларов, два человека обратились к трем членам Воровского мира для разрешения спора. Те, в свою очередь, позвонили ворам в законе, находящимся за границей. Согласно материалам следствия, после проведения консультации члены Воровского мира провели несколько встреч со сторонами конфликта в Тбилиси на съемной квартире, а также в офисе одной из сторон. На встрече представители воровского мира выслушали противостоящие стороны и обязали их выплатить полагающиеся доли от спорных 50 тысяч лари, а также потребовали отправить деньги ворам в законе, говорится в сообщении. По данным МВД Грузии, после того, как стороны не смогли поделить доли, их обязали поехать в Грецию для встречи с ворами в законе которые должны были принять окончательное решение. Теперь пяти задержанным предъявлены обвинения по статьям принадлежность к воровскому миру и обращение к члену воровского мира или к вору в законе, что карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.